Всем привет, ребят, с вами Суперсоника. Мы сегодня продолжаем играть, э, то есть проходить игру метро и скот, э, Давайте уже э, продолжим. Так мы уже приближаемся к лагерю этому. О, может быть здесь уже будет, хотя, наверное. Нет. А может быть и да. Катьку. О, привет, а я тебя ждал. -мо, да сколько их тут? Блин. Все-таки вы тоже живете в Каспии, да? Куда пошел? Ну, вспомним, молодость, что ли.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 Мы смотрим это место Может быть я смогу туда попасть? А что, это он сейчас, кстати. Пошел отсюда Так, тихо Топни ты Надо надеть, понывай На мы на месте. Так, стоп. А, там ничего нет. <гас> <Черт>! <гас> <гас> а ч ⁇ сразу приехали-то, а? Ч ⁇ получил? Еще хочешь? Я тебя убивать не буду, но в следующий раз, если нагвершишь еще раз, то я тебя в следующий раз убью. Понял меня? Отдал сюда. Опять эти госсапцы! У тебя что Ты тоже? Блин, как в тебя попасть? О, отлично! Тихо, тихо, тихо, тихо, давай! Отпряни и беги! Тебя надо зомби убить. Обезьяны деревянных. Чи-чи-чи. И по счет а! Давай, качай. Да их тут целая А из меня. Так, окей. лана чу -а, а ключом ключом ключом ключом в рот тебя не надо. Ну, С так понимаю, да, зачем я без тоже ладно сейчас погрунем <свят> а к чему тупик хоть сюда надо вставить Ну поехали вот этот автобус. Блин. Что за... Да блин, зачем я вышел? Еще один сайт туда. Надо мешать. Всем отбой, пород сказал. Да блин, у меня вечная габа будет Вот такого тоже лайк. Быди. Блин. Блин. Блин. Блин. Наконец-то. Стоять. Это то самое место, да? кто не А блин, стоп, надо же это. А вдруг там выглобы будут. Так, тихо, тихо, тихо. Да ничего, братан, тут только это, тревогу не вызываю окей, тогда все будет окей еще. Как нетус. Как Повезло, повезло. Вспышка отлично. Значит, я сделал правильное дело. Так. Значит, я все сделал правильно. Так, а давайте посмотрим, что у нас здесь будет. Откроем ящик. О, письмо. Так, самое главное надо вырубать все по желанию -то. о неплохо патронов много значит, поднимаемся наверх может там еще будут какие то гробы так все отлично ого новая модификация Хорошо. Так, а зачем мне сюда иду есть? Может пока верить здесь что-нибудь? А? Эй, котлетки вот здесь. Блин, жалко, что здесь нельзя поспать. Тихо. Так. А это то же самое место, да? О! Там можно это... Там станок есть. отлично мываем, промываем, промываем. Всё. О, а это что? Кажется, новая винтовочка. Ладно. Эй, ланфикс. Автоматом я потом заменю его. О, ящик. Так, значит, надо теперь туда подняться. Так, самое главное, никого нельзя убивать. Вы свободны можете спокойно себя жить больше вас никто трогать не будет убирайтесь отсюда вы. блин еще та не видно Отлично, все. Come <laughs> on. быть это вспышку белую даст. Может быть это, получится как-то по-другому сделать, а? Попробую загрузить может по еще вас, а? Ну, ребят, за это. Просто это. Надо быть опытней. В одной Тихо, тихо, тихо, тихо, быстро иди Ай, блин тихо тихо тихо ай-ай-ай-ай-ай блин лодчика что делаешь блин а, а. газовый баллон не взрывается Отпускается. Ну опускайся же. Отлично. Но зачем вы здесь? Пять лет никто не приходил. Один мунай байлер. Вы возле вашего маяка. Раньше до войны отца связи был. Мама работала офицер связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал среди мама, Ничего не нашел. Спасибо. Там всякие опасности могут быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Давайте этот умный. Умирал Молодой оставался Собак нефтяной слушал Собака говорил Он бог огня теперь Молодой поверил Пять лет Война кончался Мама умирала Юль один оставался Одеть? Вот Где? В смысле? Где это вообще? А, здесь-то. Зажигалка. Ладно, давайте все здесь внимательно осмотрим, может быть что-нибудь найдем здесь. Сейчас загляди. А все отлично. Ладно, найду какую-нибудь мамину вещь. то отдам тебе. Надо сжигать ее. О, кажется, я помню этот звук. Ай, ну и я этих-то знаю. Это фигня в Искать новый поход надо. внимательно смотрит где что-нибудь что полезное но да нет вроде бы ничего полезного а может быть тут а нет ой куда это я Пойти тема быстро так да все хватит уже там откашливаться. все нормально Что такое? Кушать Да, Там было просто светить фонарем. Так, окей. Надо везде свет включать. А винтовка в принципе не так уж плохо бьет. Такой вот медленно. Так, надо находить лампы, включать их, чтобы это был дополнительный защитник. Так, заметочку. А где, блин, светильник? Ч ⁇ -то жутковато. Блин. Да где лампа-то? Я не понимаю, что тут ладно, где баню зажигалку. Так, надо попасть сюда. А вот он. Так, фанат сгубаем. Матерно осматривать комнаты будет на большую пользу. Так, что что это есть? Субтитры Так все становился проверяем. Блин, он мне с Артём, э -э терпел, опять есть идея. Какая идея? О, отлично! Это что? Что это? Это картина? Какая-то картина? Так, цепись. Это гюль что ли? Вау, круто. Ладно, покойся с милом. Ты был наверное хорошим человеком. Перебрались День новый газ... Так должен делать всегда ну, хорошие. Черт! Лампа скорей! Лампа скорей! Скорее лампы! Лампа скорей! Да пошуты! На. Сюда надо. Черт! Он меня проколол. Заклей. Иди отсюда. На. Так где это? Кажется, я тут был. Так давайте посмотрим, что там у нас. Так сюда, может быть? А, да, сюда. Как заяжка. Блин. Блин! И тут еще. Так надо держать винтовку по себе. На. Пошел отсюда хочешь да понравилось так теперь надо зажигалка кыш отсюда есть попал Пока я не добуду архив, мне тут нечего делать. Так, а вот и это. Как 2019. Архив нету. Тут тоже нет. Да тут тоже ничего та -то нету. Хоть бы это. Последний Наверное, это точно это Да ладно Ес yes. Мы получили архив Фух Так, закручиваем Так, архив получен Надо менять быстрее фильтр Так, окей все, спиды Радио включаем. Который у скручивать. Сейчас будет паркур, паркур, новое движение улиц, само выражение. Все, сейчас будет паркур, паркур, новое движение улиц. Все, паркур, паркур, паркур. Давай, врубаем паркур. Все, противостояние. Да. Да где этот чертов фрид? отсюда хорошо что я с собой снайперку взял а то бы все меня бы расти на кусочки винтовка отличная вещь Ах. Скоро, давай быстрее Ура! В лифт! Артём, в водя, а без следов, быстров, не так, вдруг там противника будет Хорошо. Дарюха на исходе. Прыгаем, прыгаем. Сюда, сюда, сюда. Пошли, пошли, пошли. Вс. Вообще работает весь бункер, ведь в трени. Мама говорил, его много чинил И остальное тоже Ты Спасибо тебе, Артём Пожалуйста Это тебе Когда я маленький был, отец дарил Дамир говорил, с вами девочка едет Отдай ей Пусть удачу ей принес. Ладно, отдам. Думаю, это наш шанс что-то изменить. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал в следующем видео, я буду проходить игру дальше, всем пока-пока.